Уважаемый Петр Владимирович, вот наш доклад подхода к лечению рака молочной железы. Вот. Ну, начну с слайда, который я обычно показываю в последнее время. Естественно, мы стремимся разными путями подходить к проблеме рака молочной железы в смысле более сохранного хирургического лечения и системного. Ну, главный подход, конечно, скрининг, который позволяет выявлять ранние опухоли. Но вот на этом слайде вот наша работа нашего соискателя Романа Сергеевича Песоцкого показывает, что неодиантная системная терапия позволяет добиться или даже минимального размера опухоли, или полного исчезновения всех, так сказать, остатков опухоли. Но, конечно, это достигается не всегда и не у всех. И здесь очень важно сравнить, вот, действительно, вот, достижение там, таких минимальных размеров, переход из третьей стадии в первую стадию, сопровождается там, значительным увеличением выживаемости и спасает жизни пациентов. И вот это исследование сравнивает Результаты первично минимальных опухолей меньше одного сантиметра. В свое время это было выполнено в нашем институте. И параллельно Роман Сергеевич пересчитал вот эти минимальные размеры. И минимальные размеры опухоли третьей стадии, перешедшие в минимальный размер. И вот что получается интересно. Значит. А, это указка верхняя, да? Не работает. Вот так, видите? Да. Так вот, значит, верхняя вот эта кривая, как бы сказать, это исходно-минимальные опухоли. Опухоли меньше сантиметров, не получавшие никакого системного лечения, за исключением там, гормонотерапии. А вот зеленая кривая, это достижение полного морфологического регресса в результате системной терапии. Но ну, здесь в основном опухоли, трижды негативные или экспрессирующие рт-дуба. И вот э, только вот третье — это опухоли, ставшие минимальными в результате системной терапии. Таким образом, даже достижение полного роглеса не позволяет говорить о том, что вот мы полностью победили. Вот нет опухоли в молочной железе, в лимфоузлах, значит, она где-то там скрыта в отдаленных. И и это и как бы ставит перед нами следующие задачи, как добиваться действительного такого э, большого успеха. И вот э, интересно, вот это сравнение, которое было проведено э, Оксфордской группой и опубликовано в журнале Lancet Oncology. Эта вот группа э, называется Эли Бресканстральис в Групп. Наш институт давно, уже 20 лет входит. Вот они оценили э, судьбу пациентов с гормонозависимыми опухолями, а их 80% там, процентов примерно, ну, по крайней мере, там, 75%. И сравнили э, два метода после операции. Просто тамоксифен, вот, синяя, там. Вот. Или э, для того времени, ну, вот, 10 лет назад, ингибитор ароматаза. И обе группы пациентов подвергались супрессии вариальной функции. Что казалось, что вот, значит, пациенты, которые получали ингибитор ароматаза, выживаемость 10 летняя выше. Ну, как вот выживаемость, так и, так сказать, в обеих группах общей выживаемости, там отдаленная и так дальше. И, в общем, там делается вывод, что, в общем, вот как удается с помощью ингибиторов улучшить результаты лечения. При этом отмечается, что у молодых женщин моложе 35 лет, в общем-то, вот эта ингибиция менее эффективна. А так вот посмотреть, несмотря на вот такой вот серьезный журнал, вот такой вывод, 3% меньше, 2,8%. Но насколько тяжелее для молодой женщины, это все паузы, получать супрессию вариальной функции, и получать такой непростой препарат, такой-такой подумать. А надо ли во всех случаях стремиться отходить от тамоксифена? Наверное, нет. Потому что тамоксифен, э, вот его уже исследуют, потом мы покажем, и пять лет с участием нашего института, и 10 лет. Он все-таки, э, ну, как бы, также эффективен, но э, для пациента, для женщины это окончено. Качество жизни – это тоже один из важных, так сказать, аспектов. Ну, как мы вообще подходим, кроме, понятно, стадии заболевания, кроме поражения там или не поражения подмышечных лимфоузлов, возраста пациента, как вообще надо подходить и что-то, что менять вообще в лечении в системном. понимая что системное лечение дает все больше и больше, чем по сравнению даже со скринингом. мы же видели, вот первый слайд. Запущенные опухоли, а можно повернуть их в категорию там, минимальных или даже вообще. И вот э, открываются различные, как бы маркеры, и генетические, иммунохимические и так дальше. Ну, вот по перестаке еще мало, что можно сказать. Ну, так предположительно. Хотя работы ведутся. Ну, вот циклин и один. Но везде ли определяется вот это потому что он практически контролирует а, вот эти циклинозависимые киназы. Э, тоже такой вредный фактор, против которого получены три препарата. Палбоциклип, рибоциклип, обем. Ну, все это знают врачи. Вот, э, к сожалению, далеко не везде вот это все определяется. Но, к счастью, у нас в институте это есть. Или вот другой, От, относительно недавно. Вот мы заговорили в последнее вот Буквально там полтора-два годах. На самом деле, уже 10 лет назад вообще вот эта мутация была открыта, и она связывалась с быстрым прогрессированием заболевания. Но, к счастью, вот появился препарат от Белиси, а сейчас и другие капициты, значит, корот, которые вот при именно гормонозабисимых опухолях, явно, если их, эти препараты объединять с традиционной, гормонотерапии, включая даже ингибиторы ароматазы, а потом и фулвистант, совершенно очевидный успех лечения. И, наконец, вот мутация СР1, вот она. Да, ну, она контролирует экспрессию рецептов стероидных гормонов, эстрогенов, прогестерона. Вот, начало, когда мы начинаем адъювантное лечение, а я все время говорю о пациентах, которые уже подвергались или подвергнутся э, операции, то есть ободеватом лечении, так она вот сначала, вот эта вот, мутация, она у 4%. И мы назначаем на 5 лет ингибитор ароматазы. Очень часто. Это, и, ну, как я уже показывал, и в премиальном, но в постменопаузе у всех, без исключения. А оказывается, уже в ближайшее время, Мутация может случиться у 20, у каждой пятой женщины. И назначение ингибиторов ароматазов в течение 5 лет абсолютно бессмысленно, кроме того, что вызывает остеопороз. И другие осложнения, это много. И вот задача, как периодически, используя так называемую жидкостную биопсию то есть проверять в кровь, во время такого лечения, проверять, когда же произошла вот эта мутация, и остановиться с этой гормонотерапией. Вот говорим уже не первый год, но пока так ничего не изменилось. Пока все вот смотрит, что это очень сложно, и там не всегда, и так дальше. То есть, хорошее оборудование лаборатории. но ну, будем надеяться. Ну вот, я уже вот, возвращаясь в циклин Е1, вот все-таки, зная об этом, и зная о том, что он Кодирует вот эти циклинозависимые киназы. Вот сравниваются да, два, си, две ситуации. Вот палбоциклип, значит, их три препарата. Палбоциклип, рибоциклип, обиомоциклип. Вот их сравнили в объединении с стран. Раньше на фулл вообще не обращали внимания. Он проходил испытания в том числе и в нашем институте. Это было лет 10 назад. Вот, а проводила это, в общем, университет Ноттингем с нашим институтом. И была, видимо, допущена ошибка, потому что доза препарата была 250, а не 500, как полагается. Но это не наша ошибка, а те, кто заказывал. И, кроме того, включали туда и прививно-паузу, что вообще недопустимо. Но, тем не менее, вот сравнили вот эти два препарата они казались высокоэффективными. Вот. И с другой стороны, вот самая нижняя черта, вот люминальный Б, ну он вообще агрессивнее, чем люминальный А. И если вот высокая экспрессия Е1, то, конечно, результаты значительно хуже, потому что эти... Пациенты или их опухоли резистент, они не отвечают на палубоциклип. Ну и на другие, значит, препараты. И вот э, три больших исследования, палубоциклип, монарх, монолизм, на больших группах пациентов полностью подтвердили и на других, на рибоциклипе и все прочее. Если одна схема неэффективна, то рибоциклип, а исследование это, э, сейчас тоже проводится в нашем институте Александрович Ильича Камьякова, вот Ну, как бы не исправляет эту ситуацию, но может быть чуть-чуть лучше выживаемость. И вот Альпе Лисиба, о которой мы уже говорили, что вот это показало если не рандомизировано, недавно докладывалось в Египте, в Каире. Там собиралась большая конференция, ну, из Европы, там, из Америки, у нас, по-моему, да, Руслан Майко сейчас там посвящаету эти конференции, но там докладчики в основном как бы из Европы и Америки. Но, скажем, если попробовать ингибитор вот этот от Пиатри, с уместирантом, то даже э, тех у пациентов, которые ранее получали вот эти циклинзависимые киназы вот эти препараты, в том числе там рибозциклепалбозциклеп, даже и здесь можно добиться успеха. Но вот э, пока это распространенные опухоли, как бы, но так все препараты сначала испытываются при четвертой стадии, потом неодевант, а потом одевант. Я думаю, что этот препарат займет должное место. Мы, кстати, наше отделение где-то месяц назад опубликовало статью в фарматеке, вот поэтому гальпелесибу и так дальше для врачей. Ну вот, конечно, нельзя обойти мимо вот эту так называемую оценку как фактор прогноза или предсказания генной экспрессии. Ну, обычно говорят, Тейлор, Миндак, Эрекспондер, их сейчас, я думаю, десятки. И вот каждый там год появляется еще какой-нибудь. То там большее число разных генов экспрессии, то меньшее число. Но, в общем, связывается это с чем и чем, почему они оценивается, Как важно вот у пациентов формально гормонозависимыми опухолями, э, и которым часто все-таки это так было, особенно вот это в Америке, и в Западной Европе, назначение химиотерапии перед гормонотерапией. Особенно если опухоль там больше, там, 5 сантиметров, или имеются, вот как э, в программе Рекспондер и Миндак, метастазы в трех лимфоузлах. Так как выяснилось, что э, в постменопаузе как бы эффекта химиотерапии вообще не наблюдается, результаты одинаковые, 8-9. Даже если это больные с метастазами в лимфоузлах, а вот в на паузе, да, там такое вот абсолютное отличие достигает где-то 6-5%. Но это существенное, абсолютное отличие, так это большие все-таки. Ну, а если вот эту европейскую классификацию, это Нидерланды, 70-генная сигнатура. Ну, то же самое, если одновременно низкий риск, клинический, опухоль небольшая и геном, ну то, конечно, хороший результат. А если то и другое, высокий риск и геномный риск, то, конечно, это значительно хуже выживаемость. Но у нас в России как бы опубликованы и представлены ну, вот две классифика. Родионов Шрафьян — это центр Кулакова и Боженко. Это значит, институт из... По-моему, это Герцена. Но эти классификации, одна из них касается предсказания поражения подмышечных узлов. Родион Шофен. Ну, в принципе, при наличии у нас методики биопсии сигнальных лимфоузлов, в общем, как бы, нет необходимости усложнять эту процедуру, дорогостоящую и так далее. Важенко, клубок, очень похоже на американскую вот эту... Он катает ДЭКС, столько же генов. Вот. Но она, он сам признает, профессор Баженко, что пригодно не для предсказания там, вида системного лечения, а для прогноза заболевания. Ну, Руслан Майкович, вот он бьется уже десятый год. Да, и я надеюсь, что, значит, работа-то получится. Но ну, там сейчас дошлифовывается, там прочее. Посмотрим. Потому что было ПАМ-50, теперь ПАМ-100. Ну, будем надеяться. Да. Ну вот сейчас на фоне это все. Это. Значит, появляется э, как бы более простой подход, когда там оценивается, по сути дела, 6-8 генов Брест-Кенцилин. индекс, тоже американская штучка. Да. Но она оценивалась э, в двух очень важных исследований от ивандо-гормона гормонотерапии в течение пяти лет, оценивалась оценилась она почти там, больше, чуть ли не до 20 лет. И оказалось, что вот этот пресс канцлерий индекс, состоящий из двух, как бы прогностическая часть и предсказующая, она точнее других предсказывает, в отличие от всех, вот, которые я называл, которые в основном... Прогнозируют только на 5 лет, а это на 10 и более лет, что для нас важнее, потому что прогноз этих больных, в общем-то, благоприятный, но надо знать, что там произойдет после 5 лет. Вот это исследование Оксфордского университета, это кладовалось на Аска, где, во-первых, признается, что все-таки наши анатомические вот эти вот признаки состояния лимфоузлов и размер опухоль является определяющими при наличии всех вот этих подходов генетических и так дальше. Но при этом вот почему они все-таки вот так заявляют, что больше 50 процентов отдаленных метастазов у больных с люминальным А в основном проявляется после пяти лет. Когда мы говорим, что вот пять лет уже, значит, наблюдаем, все прекрасно, значит, можно вообще не наблюдать. Даже пациенты переходят не, не ходят уже на осмотр, на обследование, ну, все, излечили. Оказывается, вот все неприятности могут случаться, в том числе после пяти э, лет наблюдения. И вот, конечно, использование всех вот этих подходов э, молекулярно-генетических, предсказующих и так дальше, она, конечно, привлекает, но, к сожалению, все вот эти методики, видимо, из... Само определение отдельных генов является очень дорогостоящим, ко всему прочему. Не знаю, как у Руслана Маликовича Полтоева, но вот, скажем, онкотайп ДЭК стоит 4000 долларов, а больные первой стадии. Так вот спрашивается, вот надо там, значит, там, у всех больных определять. Кстати, в Америке, когда ввели эту систему, а в америке там она может быть по страховке, если она высокого класса. Но тем не менее, у значительной части пациентов после вот этого тестирования пришлось отказаться от химиотерапии вообще. И громадные как бы, убытки для тех компаний и фирм, которые продают провайдеров, которые обеспечивают химиотерапию. Все перешли на гормонотерапию. И при этом результаты не ухудшились. Ну и вот, учитывая высокую стоимость всей вот этой процедуры, я тут вот уже вышел, да, очень хорошее исследование было проведено банк и там компания, которые решили, что вот та классификация э, степени злокачественности, ну у нас в люком, там, э, в Европе это Ноттенгеймская классификация, у нас она почти такая же по своим, так сказать, ну другое название, блюм там и прочее, но э, близко по смыслу. Такое, оказалось, что вот в этой классификации натингенс, которые до сих пор придерживаются, Европа, э, у них три категории степени сложности. Ну у нас тоже три, только половина э, пациентов относятся во вторую группу промежуточного риска. А на самом деле там есть пациенты и низкого риска, и очень высокого риска. И поэтому вот Ванг и компания решили предложить, так сказать, новую градацию Deep learning, после глубокого изучения. То есть изучаются все иммуногистохимические признаки и другие для того, чтобы основываясь там на экспрессии КИ-67, иммуногистохимии, То есть, в общем-то, по структуре простых определить более точную э, степень злокачества. И оказалось, что, во-первых, если сама вот эта deep лёнинг используется, то разительное, достоверное отличие выживаемости десятилетней. Если это она оценивается при высокой экспрессии рецептов сероидных гормонов, то таких уже отличий нет. Но ну, так мы и так знаем, что там прогноз хороший. Но это хорошая смена, или хотя бы временная, отказа вот этих вот генных дорогостоящих процедур в пользу относительно простого подхода. Ну и вот несколько таких слов. Вот сейчас уже там скоро ангален Вот как бы... По классификации сан который является очень важным, так сказать, центром или конференции, которая определяет э, рекомендации на ближайшие два года, считаю, неожиданно эксперты сан хотя я сам сам являлся экспертом, э, э, они решили, что экспрессия или определение у процентов экспрессии рецептора сырой эстрогенов следует считать гормонозависимой опухоли. Раньше никогда не относили вот такое низкое. Вот. И очень важно, что несмотря на эту вот такой вот новый подход, который заставил, а там же как вот рас факт, врач обязан назначать гормонотерапию, массовое резкое увеличение получающее гормонотерапию. И вот было проведено исследование вот здесь Шроди и прочее, прочее, которое показало, что вот эти пациенты с низкой экспрессией рецептов стероидных гормонов, верхней черта, ничем не отличаются по отдаленным результатам от больных с трижды негативным раком. Что вообще-то говоря, это, так сказать, эксперты Сангайн погорячились, но ну, так бывало иногда. Но здесь различные подходы, комбинированное лечение, которое мы тоже наше отделение опубликовали. Здесь исследование неоальто, когда больных с 2 экспрессирующим я потом завершу, чтобы не затягивать, применялся трастузомаб и неосфера испытания. И мне тот же тростозомаб и лопатениб. Ну, в общем, как бы сначала таких особых отличий не было. Когда посмотрели уже больше пяти лет, выяснилось, что вот комбинированная особенно мневосфера исследования. Это вместе с итальянцами мы выполняли, а это просто Европа. Обе, обе статьи опубликованы э, Lancet Oncology. Вот. Здесь все-таки очень важный факт, что вот эти опухоли при двойной блокаде реагируют даже вот такой, ну, то, что при четвертой садится, само собой, но даже в неодеванты и в одеванты. Мы практически вот сейчас же в своей работе, в нашей клинике, применяем двойную блокаду и до операции, вот протомещать. Вот, вот, вот. Да, подчеркивает. И после операции. Ну, после операции там есть и другие подходы, это ДМ1, но не везде это возможно. Во всяком случае, вот это, э, значит, новшество не прошло мимо клиники, и мы его широко применяем. А, кстати, вот этих недавних рекомендациях европейского, значит, общества, там по-прежнему при резидуальной опухоли рекомендует просто, значит, тростозумаб, Плюс пертузумаб. Но мы пошли немножко дальше. Мы уже назначаем ТДМ1 более сильно. А это предшествующая схема. Назначается в небоадиванте. Не дивантом, а дивантом. Ну, я, пожалуй, вот так, какие общие такие высказал. Ну, вот здесь общая схема э, подхода к самой частой опухоли. Вот луминальный А, люминальный Б. Вот, и только хотел подчеркнуть, что вот есть такой трижды позитивный рак, это экспрессия рецептов стероидов, гормонов и еще два. Казалось бы, уже хороший результат. А вот здесь как раз много проблем, и результаты такие же плохие, как при трижды негативном, или почти такие же. И вот это вот наше совместное исследование с итальянцами, в частности, Бьянчини такой, Джани. Показывает, что и уже найден вот, вот 40-генный классификатор, который позволяет маневрировать, ну, определять вот этот фактор и подбирать другие схемы лечения. Ну Будем надеяться, что это будет полезно. Ну, вот, спасибо большое. И вот уже последнее, это в том случае, когда исчерпывается эффект ТДМ1, вот выходит на арену сейчас, но ну, это четвертая стадия, трастузумаба дирюкситекан, и может быть мы в будущем, э, после уже окончания эффекта мтанзина, трастузумаба будем переходить на дирюкситекан. Спасибо за внимание. Благодарю.